Привет. Прошла неделя и я снова делаю для вас контрольные замеры. Мой вес сейчас составляет семьдесят один килограмм шестьсот грамм, а было семьдесят два семьсот. Обхват груди сейчас мой девяносто пять сантиметров, а было девяносто шесть. Обхват талии сейчас восемьдесят два сантиметра, а было восемьдесят три. Обхват над талией восемьдесят один сантиметр, а было восемьдесят три. Обхват под талией девяносто пять сантиметров, а было девяносто семь. Обхват бедер. 105 сантиметров, а было 106. Обхват ноги правой 57 с половиной сантиметров, а было 59. Обхват ноги левой 58 сантиметров, а было 59. Обхват руки правой 32 сантиметра, было 32 сантиметра. Обхват руки левой 31 с половиной сантиметров, а было 32 сантиметра. Спасибо всем за внимание!